Всем здравствуйте, друзья! Сегодня будем рубить курей бройлерных на мясо. Ну, вот видео будет ⁇ Хозяйство ⁇ Выпуск. Валить будем петухов ну, и курсами их. То есть, чем мы сейчас и займемся. друзья петух сейчас придется его валить ну что делать жалко конечно курицу такие вот они уже по три килограмма примерно вот у нас уже готово все сейчас начнем Весь уделался в крови Но вот надо Все же надо Как ни крути Валить их Это мясо, ребята, их выращивают на мясо Так что Ничего тут Сложного такого нет Сегодня я их Завалю штук наверное 8 Вот так вот бывает Приходится, конечно, жалко, но, увы, нужно. Да, если у вас с психикой что-нибудь не так, можете не смотреть это видео. Все уже доживает последние секунды. Вот, ребятки, вот так вот все и происходит у нас здесь приходится валить курей ну смотрим дальше, следующий выпуск